Плантер Гео позволяет сохранить стабильность грунтового основания, увеличить его несущую способность и избежать прорастания сорняков. Что немаловажно, Плантер Гео позволяет избежать скопления воды под плиткой.